Мне хорошо видно? Я сейчас сейчас секунды, да. Одну секунду. Так, ну что ж, добрый день. Вот мы уже в эфире. Хорошо. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас. Сегодня у нас в гостях очень интересные люди. Это наши новые спикеры, тренеры, люди, которые будут делиться с нами потрясающей информацией. И честно, я когда сейчас прочитаю их регалии, о чем они будут рассказывать, я, по... ну, я уверен, что вы поймете, что это действительно профессионалы с большой буквы. Итак, мы видим здесь прекрасную, красивую, очаровательную женщину, о которой я сейчас и буду рассказывать. Это Людмила Гончарова. Людмила, добрый день. Добрый день. Раз... Итак, давайте расскажи немножечко о Людмиле. Кто же это такой, что это за специалист? Итак, врач-диетолог, иммунолог, генетик. Двухкратный победитель битвы диетологов Украины 2016 и 2017 года, эксперт в системном оздоровлении, оздоровлении и омоложении без изнурительных тренировок, препаратов и диет. 16 лет успешного практического опыта. Автор двух научных патентов и уникальной методики оздоровления и похудения на основе генетического питания. Основатель лаб лаборатории омоложения и продления жизни. И эксперт в вопросах питания, похудения и оздоровления на телеканалах Интер, 1 плюс 1, СТБ, Украина, Новый канал. Консультирует клиентов и компании в 15 странах мира. офлайн. И онлайн. Людмила, честно, много всего. Я сейчас чисто даже здесь еще позадаю вам вопросы. Но, друзья мои, это еще не все. Посмотрите, какой импозантный красивый мужчина сидит рядышком. Если вы думаете, что это просто человек, который рядышком сидит с красивой девушкой, вы ошибаетесь. Это еще один наш тренер -спикер, и спикер, о котором я тоже сейчас вам расскажу. Итак, а, давайте поприветствуем еще одного нашего гостя. Это Илья Головань. Илья, добрый день. Всем привет. А сейчас я расскажу про Илью, и вы не менее удивитесь. Как не... Как <свот> как... <свот> <свот> <свот> нейропсихолог, тренер, предприниматель, эксперт номер один по фобиям и страхам. Основатель лаборатории омоложения и продления жизни, автор собственных методик и курсов по лечению фобий, страхов, развитию уверенности и мотивации. Более трех тысяч человек избавил от, э, от страха э, и клиенты известные люди, предприниматели, компании из семи стран мира, эксперт на телеканалах 1+, плюс один СТБ первый национальный. Друзья мои, я все сказал про этих людей. Теперь у меня к вам вопрос. Вот, Людмил, скажите мне, пожалуйста, генетик – это как? Это человек, который транскриптирует ваши анализы по генетике. То есть он их расшифровывает, расшифровывает он их назначает и расшифровывает. Ага. А, для чего? Для того, чтобы дать максимально подробную информацию специально для данного человека. Сейчас медицина становится более персонализированной. То есть ты есть уникальный, ты такой родился, и очень важно знать твои изюминки, твои вот нюансы, твоих обменных процессов, как происходит биохимия твоего организма, для чего? Для того, чтобы ты всегда был здоровый, ты всегда был красивый, всегда имел красивую фигуру, всегда был в настроении, имел хороший гормональный фон. То есть все лично для тебя. Не статистические данные, которые интернет да, интернета, мы читаем, что кому полезно, что кому вредно. Нет, лично полезность для тебя. Что же именно тебе нужно? И, конечно, кто лучше всего знает, что именно тебе нужно? Конечно, ваша ДНК. Только она несет информацию о вас непосредственно, только тогда вы понимаете, что вы можете дать хорошего своим детям и передать. И поэтому наша задача в работе ⁇ это не только восстановить э, какие-то моменты своего ДНК, но и передать самое лучшее детям и не передать то, что не нужно также им, чтобы дети были здоровы, красивы, также были успешны в жизни. Потому что это и развитие когнитивных функций, это памяти, внимание, мышление, это быстрота реакции, это когда твой ребенок, которого ты э, кормишь, да, воспитываешь и так далее, становится... Ну, ну, просто в лучшем и в классе, и в университете, и он да, будет лучше устроен в жизни, потому что он выберет потрясающую работу, которая будет его кормить и давать ему возможность выстраивать свою жизнь. Да, то есть генетика это, – это все. По Поэтому генетика… Так. Слушайте, ну, это действительно… То есть, получается, вы… Каждому человеку персонально сначала назначаете, например, какие анализы сдать, да. а потом консультируете, как относительно именно его данных, что да. ему есть, что не есть, как себя вести да. и так далее. Всё. Слушайте, да. ну это прям здорово. Еще э, да -да -да. немножко поправляем мышление по дороге. Но это уже, это уже ваша деятельность, это я уже понял. Тогда смотрите, Илья, сразу к вам. Вот смотрите, эксперт по фобиям и страхам. В принципе, я так понимаю, если человек хочет, например, похудеть, если человек хочет правильно начать питаться, большинству людей не дает именно какие-то фобии или, скажем так, ну, назовем их так, скрытые комплексы, которые он когда-то где-то получил. И вы уже, получается, скажем так, исследуете его психологию, прошлое где-то, даете рекомендации, находите первопричину, решаете ее, он становится открытым и готовым, и Людмила тут же, соответственно, его подхватывает, и у человека, в принципе, за ближайшее время меняется жизнь. Я правильно все сделал? Ну, почти есть небольшие нюансы, то есть мы не тратим время особо на то, чтобы найти, там, кто его обидел в младшей группе детского сада или забрал ага. игрушку, да? и откуда у него сформировались комплексы. Это и так понятно, что они все из детства. Вот. То есть мы решаем задачу здесь и сейчас, потому что ну, у меня нет времени, мы, хотим, мы не хотим заниматься, mm -hmm. поэтому нам это особо не нужно. То есть, в принципе, э, и так понятно, что люди, которые хотят похудеть, у них есть определенные страхи. Да, страх, что не получится, о, страх, что мне придется, значит, чем-то себя ограничивать, да. Вот опять же, есть такие там, мифы э, о том, что все диеты там не помогают, и люди там, возвращают, вес возвращается, ну и так далее. Как же я жить буду, мне надо одежду поменять, ну и так далее, отношения. То есть, масса всяких отговорок, но это все из серии там отговорок, ну и, скажем, из страха, да. Конечно, мы все это убираем, Сначала. потом прописывается, естественно, анализа еда. человек ведется, ну, сопровождается, и в процессе сопровождения у него тоже возникают определенные моменты, да? то есть где-то что-то у него не получается, естественно, нужно подправить, где-то у него мотивации не хватает, то есть зачем ему это нужно, в принципе чем им быть здоровым, когда я вроде и так то да? Uh -huh. Угу. Ну, тебе сколько там, 30 лет, а что с тобой будет в 50-60, ты когда-нибудь задумывался над этим или нет? Как ты будешь жить, сколько у тебя энергии будет, как твоя голова будет соображать и так далее, да? Вот. Ну да, да, вот это важно. Сегодня, скажем, благодаря той же генетике, да, науке, людям продлили жизнь лет еще на 30, как раз, последние 100 лет, да? Вот. Если раньше там в 50 это был глубокий старик, а у Пушкина еще в 30 лет был, да? да? Да, да, да, да, да. Вот, прошел мимо. То сегодня 80, то нормальный возраст. 70-80 лет, 60. То есть вопрос просто, в каком ресурсе ты подойдешь к нему и что ты будешь делать? Вот о чем речь. Как будет твоя голова работать, как твое тело будет работать, ну и так далее. Вот это мы делаем. Хорошо, вот, мы... ой, да, простите. Да, ага. буквально фразу добавлю, то есть человек, который, у которого есть избыточный вес, у которого есть какие-то уже заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания суставов… Э и, и так далее. То есть он должен понимать, что у него есть нарушение обменных процессов. А нарушение обменных процессов – это тогда, когда у нас кровь не такого состава, который необходима, и она очень плохо проводит кислород в органы и ткани. И у всегда у людей с нарушенными обменными процессами, это 99 на нашей планете. Имеется недостаток кислорода в тканях, которые вызывает состояние страха, тревоги, и может дорасти и до фобии, и до депрессивных состояний. И поэтому, когда мы нормализовываем обменные покупки, это состояние на органике уходит, да, а Илья, он э, меняет мышление, потому что мышление уже формируется защитный механизм у человека, потому что у него есть состояние страха, и что он делает благодаря этим состояниям. То есть он, он выпивает спиртное и он что, что он делает? защитные механизмы, защитные уже действия. Вот эти действия бы он быстро снимает, трансформация человека, то есть буквально просто на глазах, буквально несколько результатов, совершенно другой человек становится. Жизни меняются, меняется вообще все. То есть мы убираем старые нейронные связи, встраиваем новые нейронные связи. Да, если все. научно говорить. Вот, если коснуться еще немножко страха фобии, то естественно, что в основе всего, вообще всего, всего, всего, лежит страх даже в основе лени лежит страх на самом деле да mm -hmm. и куча начать бизнес начать что-то делать значит там вступить в общество везде бизнес тоже есть страх получится у меня не получится да да страхи они же везде на каждое страх, дело получается отношения там с девушками с мужчинами это вообще там отдельная история да мы не говорим там а вообще фобии там около тысячи различных на самом деле да а летать на самолетах там двадцать процентов страдают людей, а бояться высоты, замкнутых пространств, всего нас все это окружает. А боясь выступать, например, это вообще ну mm -hmm. массовое. Поэтому эти страхи мешают человеку самовыражаться. Они мешают ему быть таким, какой он есть на самом деле. И это мешает в любом бизнесе абсолютно. Вести за собой людей, быть лидером, развивать свои лидерские качества. Да? Человек не понимает, как это делать, потому что у него есть масса своих ступоров. Да? И поэтому мы это все убираем, и это уходит легко, естественно и просто. Вот что самое главное. Не нужно что-то глубокое делать, там, потеть в тренажер там, сдали 35 часов, ну и так далее. Uh -huh, uh -huh. Uh, Илья, uh, Людмила, смотрите, сейчас у нас тут в чате чуть-чуть просят погромче вас разговаривать, я не знаю, я прекрасно вас слышу, вот. Uh, а мы... так слышно. Вот, так хорошо слышно, я не знаю, мне и так было хорошо, хорошо слышно. Нет, просто нужно говорить, мы можем разной громкостью говорить. Хорошо, хорошо, ну все тут. Хорошо слышим. Потому что люди подготовлены Угу, угу. Так, хорошо. Итак, значит, мне знаете теперь, что интересно? Тот курс, который увидят наши э, участники, что в нем будет, что вы расскажете, сколько будет уроков и что, скажем так, вот придет человек, новичок или там кто только начинает, что он получит, пройдя вот эти ваши уроки? То есть, какой результат он уже сможет э, увидеть? Ну, хорошо. Я могу сейчас сказать, да, я начну сейчас просто общую структуру, а Людмила там дальше как бы разложит. Давайте, хорошо. Эту историю. То есть смотрите, курс о чем? Курс называется «10 шагов к здоровой жизни». Да? Э, наша здоровая жизнь состоит из чего? В принципе, это вода-еда плюс психология. Ну и плюс какие-то там физические занятия. Ну, единственное, что первое время, когда мы назначаем там ну, еда, человек меняет еду, да, мышления, то есть нельзя заниматься физическими нагрузками, она потом дополнит эту вещь. Uh -huh. Курс будет состоять из четырех занятий, которые будут в эфире, и заданий домашних заданий плюс было было стало, да, то есть точка А, точка Б. И по дороге мы будем давать какие-то там маркеры, которые люди будут измерять, писать и приставать. Чтобы мы наблюдали динамику. И чтобы люди тоже наблюдали определенную динамику и изменения в себе. Потому что мозг так устроен, что если он не видит как бы изменения и не понимает, зачем это нужно, он все блокирует. Он же ленивый, в принципе. Вот. Между делать и не делать, делать и не делать. Всегда, да? Поэтому здесь будет помимо там, питания, диетологии, да, иммунологии и советов, еще и там немного психологии. Я добавлю. Соответственно, все, что связано с питанием, то есть, как питаться, какие продукты влияют на здоровье да, людей, что можно есть, что нельзя есть, там, как нужно есть, сколько воды нужно пить, да, вот, и так далее. По времени, все это такое, как подобрать себе продукты, какие сочетания, сочетания продуктов есть, вот, которые не влияют на здоровье, а наоборот, оздоравливают, да? Вот. Это Людмила вам сейчас более подробно расскажет: то есть, из чего будут состоять эти уроки. Да? То есть я тут как бы анонсировал курс. И плюс там будет психология и домашние задания, которые мы будем проверять. Вот. То есть будут и домашние задания, вы будете говорить какие-то практики, и, соответственно, люди сразу же это будут применять. А как домашние задания? Ну, это же как бы впустую все происходит. Тогда можно просто книжку прочитать где-то, да? Вот и все. Для чего мы запускаем этот курс? Для того, чтобы каждый человек смог применять физиологические нормы, законы своего организма и получает сразу результат. Вот для чего. Очень важно понимать, что мы все изучали биологию в школе, правда? Но кто помнит вообще что-либо с этого курса биологии? До сих пор никто не, не, не помнит и не знает, как, ну как может быть, кто-то и помнит, там 5%, 5% да, и 100%, но остальные не помнят, ни как он состоит, из чего он состоит, да, человек, как он работает, как он функционирует. И поэтому у нас в основной своей массе здоровый образ жизни воспринимается принимается как что-то ужасное, которое вот нужно обязательно себя в чем-то ограничивать, что это категорически все радости жизни убирает и так далее, и так и далее. далее. Истязать себя, да. Еще, и вот еще мы... это дорого, еще да. это муторно, это не все могут, не каждый все может позволить. В общем, да, да это, человек... это могут сделать только суперзвезды какие-то. Да, да, Это же все страхи, отговорки, да. Да, то есть ты хочешь быть примером, ты хочешь быть всегда с прекрасной подтянутой фигурой, с красивой кожей, с красивыми волосами, потому что здоровый образ жизни – он всегда дает обязательно бонусы в виде красоты тела, обязательно подтягивается кожа, уходит там для женщин, важна красота, уходит целлюлит. Она становится совершенно другая, она становится светлая, она становится сияющая. Еще многие наши косметологи, косметологи наших клиентов звонят нам после месяца, когда их клиент проходит у нас, да, здоровительный период, и говорят, слушайте, что вы там делаете? Кожа совершенно меняется, я тоже Хочу. Дайте мне, я тоже приду, потому что, ну что это у меня клиентка выглядит, получается, лучше, чем я». То есть все, все восстанавливается, и вот это и дает потом возможность себя совершенно по-другому чувствовать, себя совершенно по-другому позиционировать. Уже у вас спрашивают, послушай, а что ты делаешь? Вот это и будут те параметры, очень простые как бы, правила, но это правило нужно понимать своего организма. То есть есть общие рекомендации, общие физиологии, которые присущи каждому человеку, выполняя их вы уже приближаетесь к, уже к своей генетике. Уже вам потом будет совершенно просто выполнять э, свои законы генетики. Но вначале нужно хотя бы выполнить эти законы, которые присущи каждому человеку. И это поможет вам, это поможет вашим детям, это поможет вашим внукам, если они у вас есть, для того, чтобы они не меньше болели, да, больше были подвижными, больше понимали, в себя э, забирали знания и так далее, и так далее. То есть, наша жизнь ведь состоит из того, как мы можем себя проявить в этой жизни. А это все зависит от наших знаний, как мы их воспринимаем. А восприятие — это как раз наш организм, наша центральная нервная система, которая именно нами управляет. И если мы не уважаем ее, мы не делаем тех основных хотя бы параметров, на которых она живет, то как же, как, как мы будем себя проявлять? Но как получается, так и проявляем. Поэтому что-то в своей жизни тогда недополучаем. И мы расстраиваемся. И вот подумайте, каждый, кто нас сейчас слушает, что вы в своей жизни недополучаете. И поймите, что вы это все можете получить благодаря именно тому, что вы будете выполнять законы своего организма. Потому что ваша центральная нервная система тогда будет работать очень активно, и вы будете видеть те пути достижения того, чего вы хотите. Поэтому это просто простые абсолютно правила, и вы будете их выполнять, конечно же, после наших про занятий каждый день, получать результаты и радоваться вместе с нами. Да? Угу. Слушайте, ну, получается, ваш курс тогда нужен всем, для всех и в обязательном, э, рекомендательном порядке? Да, потому что… Хорошо, этого... а когда мы уже увидим ваш курс? Когда мы сможем, скажем так, приступить к его изучению? Я думаю, что, в принципе, наверное, со на следующей недели. Со следующей недели. То есть нас ждут четыре интересных урока, потрясающих, где вы расскажете основы, как это все должно работать и так далее. И если дальше уже кто захочет, конечно же, может изучать в дальнейшем, да, и получить более глубинные знания, индивидуальные, а, ну и это так далее. Курс будет уже потом для них, да, то есть это другая история будет. Мало того, что мы же сейчас готовим, у нас же сейчас онлайн-школа диетологии сейчас открывается, и у нас будет курс диетологии. То есть э, людям, которые хотят больше и углубленно узнать про эти вещи, да, и там практиковать на себе, практиковать на своей семье, знакомых, друзья, вот, это тоже будет. Потому что вы сможете тогда это рекомендовать и быть, ну, ну по сути, экспертами, да, экспертами да, путеводителями. Вам не нужны будут уже доктора, вы не будете тратиться на докторов, вы будете понимать, как вы устроены, вы будете понимать, что вам нужно. А ведь это очень важно для того, чтобы и, и самому быть лидером, да, и вести за собой других людей. Это, ну... Основа основ. И так как люди у нас получают очень хорошие результаты, то есть такие результаты, после которых они через ну, две недели проходит аллергия, которая была всю жизнь, как вы думаете? Угу. Есть... Людмила, я прошу вас прощения. Мы, вы можете прямо вот сейчас продолжить? А, а, расскажите еще, что человек получит после курса? А я прям вот, у меня просто очень важный сейчас один звоночек, и я присоединюсь через несколько минут. А, но так как, если у вас есть избыточный вес, то обязательно вы начнете его терять. У вас будут приходить в норму э, сосуды, они будут восстанавливаться. Будет восстанавливаться гормональный фон, и вы будете это чувствовать уже по своему состоянию, по своему настроению. Вы будете меняться, становиться более спокойным, более уверенным в себе. Будет нормализовываться сон, вы будете лучше отдыхать во время сна и э, более э, обновленными силами, да, приступать уже к следующему дню. И если до этого вас утро не очень, возможно, радовало, то после нашего курса утро станет для вас самым любимым временем в суток, потому что вы будете себя очень классно чувствовать. Илья, продолжим. Да, и помимо этого, то есть как бы вы получите больше энергии, больше энергетики, ваша работоспособность, эффективность улучшится. Вот. Это чувствуют на себе наши клиенты, это даже я на себя чувствую, вот, даже в своем возрасте сумасшедше, то есть хочется работать, мозг начинает по-другому работать вообще, то есть в каком-то турборежиме, вот. а не хочется уже каких-то там вредных привычек, да, которые там были раньше, это, там, алкоголь, вот, то есть э, это а, проходит естественно. Это, это так происходит... перестраивается, что получается, что уже не ты контролируешь себя, да, или там мозг твой контролирует тебя, а уже сам организм Тебя контролирует. Все. То есть, у тебя уже не возникают таких желаний, он тебя внутри как-то стопорит каким-то образом. Да, то есть оно проходит. Вот и все. То есть, это ну, на самом деле огромный плюс, когда человек переходит на какое-то правильное питание, там, правильный образ жизни и так далее. Ну, опять же, вы научитесь любить себя да, и это управлять любовь. своими мыслями. То есть, я вам дам определенные там, методики, благодаря которым они простые. То есть человек может научиться управлять своими мыслями. У нас же каждый день возникают э, там, тысячи каких-то негативных мыслей, сомнений там, и так далее, да, которые ну, вообще не нужны, которые отнимают энергию. И здесь самая важная вещь – быстро разрулить, чтобы они вас там, не сжирали изнутри, да, потому что э, они собирают очень много у вас энергии на самом деле, да, и энергии, и времени. Вот, это тоже мы будем убирать с вами, на самом деле. Но опять же, если там по дороге у кого-то какие-то страхи будут, сомнения, мы тоже с ними будем справляться. Да, ну и мы будем вместе с вами на контакте, и поэтому будем отвечать на те вопросы ваши, которые вас будут интересовать, и будем более развернуто отвечать, если, есть, если будет необходимость. Вы увидите эффективность этих четырех уроков достаточно быстро и сразу для себя любимых. Да, домашние да. задания будут несложные, их несложно будет выполнять. Вот они в основном будут касаться вас, вашего там образа жизни, еды, еды там мыслей, ну, и так далее. Да. Вот. Опять же, если у вас какие-то есть вопросы, там лично вы можете нас найти в Фейсбуке, вот добавиться в друзья и туда тоже писать да. нам. Голова Илья да. и Гончарова Людмила. Да, мы всегда с удовольствием ответим. Опять же, вы можете читать наши посты в Фейсбуке, вот, которые тоже достаточно информативные и интересные. Потому что мы пишем только то, что... Ну, сами проживаем да, и сами чувствуем. То, что реализовано нашими клиентами, да. То есть те вещи, которые реально приносят какой-то результат людям. Вот, и, и это важно на самом деле, потому что мы всегда делимся этим. И, возможно, у вас сейчас в голове сформировалось, что это чудо, и, о боже, неужели это то, что я действительно искал? и бывает ли это на самом деле? Я вам скажу, да, действительно бывает. Очень важно знать физиологию собственного организма для того, чтобы эти чудеса в вашей жизни обязательно случались, и вы понимали, что на самом деле это все наука, которая просто применяется теперь каждому из вас. Да, то есть это великая вещь на самом деле. Я сам ну, там прожил 50 лет, э, многого не знал, и потом мне когда Людмила там рассказывала какие-то вещи, я говорю, мы же так всю жизнь жили. Она говорит, нет, это неправильно. вот Нужно вот так вот делать. И пока я там не сделал, не поверишь. Да. У вас тоже могут возникать некие сопротивления и сомнения в этих вещах, и это в принципе нормальная штуковина. Да? Но как только вы получать определенные результаты, все сразу развеется. Вот поверьте мне, так всегда. То есть невозможно судить о чем-то, не попробовав. Я думаю, что вы в этом со мной точно согласитесь. Почему мы начинаем этот курс? Потому что достаточно мало мы получали от своих родителей те правила жизни, которые бы нам давала потом и здоровье, и хорошую гормональную систему, и, соответственно, и настроение, отсутствие депрессивных состояний и так далее, и так далее. Ведь все это закладывается я. Но не всегда наши родители знают и понимают, что именно нам нужно. Не всегда они знают, да, как мы устроены, как мы работаем, как биохимические организмы. И поэтому, ну как, кормят, как кормят, как обычно все мамы вокруг, да, как бабушки кормили. Поэтому, безусловно, получается то, что у нас закладка происходит из семьи. И какие-то вещи ну, будут, возможно, ну, как бы удивительными, что на самом деле это, это не так как это представлялось до этого. Да? Вот. Но э, понимая и проживая это, беря от нас информацию в свою жизнь и выполняя эти рекомендации, вы будете видеть изменения, и уже своим детям, своим внукам вы уже будете нести ту чистую информацию на самом-то деле э, от нас, от людей, которые это изучали, и я лично в медицинском университете да, получу высшее образование, и закончив факультет лечебное дело по специализации и проработав 10 лет на кафедре медицинского университета, преподавая это все. То есть я буду рассказывать очень простым языком, на самом деле, что необходимо знать каждому человеку и, выполняя простые правила, будете видеть, как жизнь меняется на самом деле совершенно в совершенно другую сторону. Это точно, это правда, друзья. Вот. и самая важная вещь это не нужно ждать мотива какого-то. Да? то есть когда обычно люди начинают заботиться о себе, да? ну, допустим там, он поднялся на пятый этаж, там без лифта все, отдышка, все, конец, значит надо что-то делать, уже пришло время, да? или там я не знаю голова начала часто болеть, или он вообще там, не знаю, там бежал за троллейбусом, ну вот я ему конечно. Бежал, бежал, еле добежал, там все, падает уже с ног. То есть вот такого дожидаться не нужно. Нужно э, заранее знать о том, что э, ваш организм имеет определенный ресурс. Так же, как машина. Да? То есть вот вы же почему-то, кто имеет машины, обслуживаете свою машину регулярно. Там 10 тысяч прошло, все, значит, там маслица поменять, там тын-тын-тын. вот Почему о себе так не заботиться на самом деле, да? А мы как? Ну, как обычно люди делают, да? Пока не сломался. Вы же так не ездите, пока, пока не лег. машина не сломалась. Правильно? Не ездите. Вы что-то делаете по дороге. Где-то там, не дай бог, скрипнуло там. Не тот звук появился. Все, бегом-бегом на СТО. А о себе люди никогда не заботятся. Потому что они знают, что они тоже машины, они не понимают, и вы должны сейчас уже понять, что вы биологические машины. Даже Уоррен Баффет, один из самых богатейших людей в мире, выступая перед студентами городского университета, он сказал, представьте себе, что вы в своей жизни имеете возможность выбрать бесплатно любой автомобиль. И все начали говорить, какие они автомобили бы хотели получить вот сейчас бесплатно. Он говорит отлично. Одно условие только, что этот автомобиль выдает один раз и на всю жизнь. Представляете, как вы за ним будете ухаживать? Да вы просто будете пылинки с него сдувать, натирать, все, чтобы он блестел, как он едет, прислушиваться, как, как едет машина и так далее, и так далее, чтобы она была просто, вот да, всегда прекрасна. Вот точно так же он говорит, представьте, что через какое-то время вы должны бы вы захотите пользоваться своими мозгами, своим телом, да, так же, как в 20 лет. И вот как нужно за собой ухаживать, чтобы в 60 пользоваться мозгами своими, как в 20, а возможно еще лучше. Это вот состояние понимания мировоззрения, увидеть картинку в целом, понимать, анализировать, структурировать, и таким образом у вас будет и действия ваши в жизни совершенно другими. То есть это и есть ваш образ мышления. Вот это все дает состояние здоровья. Не просто вот, да, мы все за столом друг к другу, как правило, да, желаем что? Ну, здоровье, потому что это самое важное, и самое главное. Да, но кто его бережет? Правда же, досталось бесплатно. А раз бесплатно, значит что, ну как бы не очень-то, оно и важно на самом деле. То есть мы не чувствуем важности и значимость этого состоя... состояния, потому что наш организм старается максимально, чтобы вот все-все-все убирать лишнее, чтобы вы утром стали, у вас глазки открылись, и ручки поднялись, да, и настроение было хорошее. И вот это все выполняет ваш организм. Он не ставит вас в известность. Я выполню 300 миллиардов реакций за 10 минут. Он вам это не говорит, он не выдает вам это ни в речевом активе, ни в виде датчиков. У нас этого нет. У нас единственный датчик – это состояние настроение, это как нас чувствуют на суставы, нет ли у нас головной боли, что головная боль – это интоксикация, состояние по суставам говорит о том, что у нас тоже есть неусвоенные продукты жизнедеятельности, которые мы что-то съедаем, они у нас выпадают в соли различные, да, что это как бы нарушение белкового углеводного обмена. Он нам не говорит, он надеется, что мы это знаем за него, а мы не знаем, как правило, да, если у нас нет специального образования, мы не понимаем языка нашего организма. И вот очень важно понимать и знать язык собственного организма, для того чтобы своими мозгами, своим здоровьем пользоваться в 60 и в 70 лет, менять свою жизнь. Я прошу у вас макгами. прощения вот, за то, что пришлось, не мог просто. Не ну, а, смотрите. Да, да, да, да, да. Я, знаете, что могу сказать? Мы с нетерпением ждем действительно уже ваших курсов. И ждем, ждем, ждем, ждем. Вот. Давайте мы, наверное, на этом... Спасибо. Вот, чтобы нам еще сейчас это видео нужно обработать монтаж небольшой. И в ближайшее время тогда всем нашим зрителям оставим такую, знаете, недосказанность, чтобы... Было интереснее посетить. Вот. Илья Людмила, спасибо огромное. Вот. Увидимся когда на, занятиях. Все, друзья, Раз... на занятиях. Спасибо, что пришли к нам. Ждем. Пока. Хорошо, все, до свидания. Счастливо, счастливо, друзья. Все, слава.